Каждый человек дает всегда свой самый лучший совет. Почему это лучший совет? Ну, Во-первых, мы все люди хотим хорошего. Тогда возникает второй простой вопрос. Почему же этот совет такой дурацкий? Но ведь у каждого свой лучший совет. И очень часто к вам этот лучший совет не имеет отношения. Приведу несколько примеров. Очень частый, распространенный пример, когда человек хочет развиваться, хочет зарабатывать денег, еще что-то и хочет поддержки у родителей. Причем это разные возрастные категории, но факт остается фактом. Давайте посмотрим, как это работает. Так, человек приходит к маме и говорит: "Мам, я" создам бизнес. Мама, у которой есть знакомый, знакомая, который погорел в бизнесе, который с большими долгами вышел из этого бизнеса, и которая сама никогда этот бизнес не делала, она понимает, что она понимает, что это опасно, можно много что потерять. И второе, точнее уже третье, а у нас этого нету, что терять, и тогда что, мы должны за это заплатить? И Тогда мама дает свой лучший совет. Брось ты эту затею, у тебя ничего не получится, тебе не надо это делать. Второй пример уже более реальный, это просто реальная история. Брось ты этого мужчину, он тебе не пара, и вообще вы с ним не подходите. История-то реальная, но слышала-то я ее от разных людей, как неудивительно. Что же теперь-то хорошего? Мама или подруга, которая дает такой совет. Если посмотреть ее анамнез, то достаточно часто это человек, который разводился, которого предавали мужчины, который живет в одиночестве и имеет сложности создания отношений. Часто про таких даже говорят, у нее сложный характер. Она дает свой лучший совет. Она-то знает, что если вы разойдетесь, и если ты останешься без мужчины, это не смертельная история. Более того... Там есть какие-то ковришки. В замужестве тоже есть ковришки, но это совсем другая история. А мама видит своего ребенка, сидящего за компьютером целый день. Подумаешь, ерунда ребенку 35? Она же смотрит телевизор. Она же знает, что у молодого поколения, а дети это всегда молодежь, Зависимость от компьютера. Мама дает свой лучший совет. Встань за компьютера, не ломай глаза. Мама, я работаю. Какая-то работа. Иди устройся на работу и уходи пять через 5-2. Пять вот это работа. А ты сейчас чем занимаешься? Угу. Пока мы хотим поддержки, пока мы хотим каких-то советов от других людей, а, пока мы думаем, что кто-то нам посоветует то, что мы сами не можем. Жизнь наша не такая уж счастливая и не такая уж разнообразная. Когда нам что-то говорят, и знаете, неудивительно, если это говорят люди, имеющие право голоса, какие-то известные люди, политики, эксперты, что-то еще. Тем не менее, это все-таки люди, и у них у каждого есть собственный опыт. Свои глаза и свои уши. Они этот мир видят и слышат по-своему. И когда простая фраза, которая облетела Россию, «Любовь живет четыре года». Да что вы говорите? Неужели правда? Проводили эксперимент, про который гораздо меньше людей знает. Когда химический анализ крови брали у людей, живущих в парах, которые жили год, два, пять, восемь, двадцать, пятьдесят. И адреналин, возможно, какое-то другое химическое вещество, оно зашкаливало при виде своего партнера. То есть любовь ни разу не четыре года живет, она живет всегда. У нас всегда есть реакция на нашего близкого человека. Однако, если мы посмотрим, кто это выдумал, Возможно, в его анамнезе есть тоже пять разводов, и поэтому он и пытается как-то оправдаться. За каждым убеждением, за каждой фразой всегда стоит реальный человек. И у этого человека есть своя жизнь, есть свой опыт. Недавно встретила такую красивую фразу. «Я с удовольствием поменяю мышление. Вы мне дайте аргументы». О, если бы так все просто было. А, мышление меняется в лучшем случае с годами, в худшем никогда. Мы очень рьяно и активно защищаем свои убеждения. То же самое делают близкие для вас люди. Они всегда вам дают свой Лучший совет, да, ударение именно на это слово. Точно так же, когда вы читаете любую психологическую литературу, смотрите какие-либо передачи, учитываете, что все, что говорит какой-то человек, он говорит только от своего лица. И тогда уже вам решать брать эти вещи или не брать, может быть, что-то переделать, может быть, что-то добавить, может быть, вообще убрать, а может быть, вам вообще нравится вся эта формулировка, и тогда для вас это будет хорошая история. Как говорила моя мама, живите своим умом, потому что другого просто у вас нет.